Моя ненаглядная дочка, Пишу для тебя эти строчки, В которых любви, безнадежность, В которых и счастье, и нежность. Я сильная, слабая мама. Не та, что из телепрограммы Прилизана тетей гримером, Студийным прикрыто декором. Не та, что за каждое слово Сражаться со всеми готова. Я просто... Домашняя мама, не то что шикарная дама, В халате на голое тело. Ты знаешь, я осиротела, Живу словно под фонограмму, Бывают сиротами мамы, Когда закрывают дверь дети. И тут же на целой планете Навек замолкают все звуки, Ищешь ты дочкины руки, на руки ее не находишь. Ты тоже от мамы уходишь? Я тоже была мамой-дочкой, Каждую ночь по кусочку Себя отрывала от мамы. Довольно упрямой, мадамы. Я тоже бывала жестокой, Обидчивой, словно с востока. Была даже зимнюю стужей, На веках с размазанной тушью. Молчала, скрывала, скрывалась. Врала. И как ты улыбалась, Совсем становясь безразличной, Упрямой и очень циничной. И так же, как ты справедливой, А через минуту пугливой. Я ставила жирные точки. Я тоже ведь мамина дочка. А ты тоже дочкина мама. Между нами глубокая яма, Которая доверху снега. Ее мы назвали ночлегом И стали с тобой виртуальны, Скрывая за стенами спальни Родные, чужие, все же Смотри, как мы сильно похожи Ты любишь, как я, гуголь-моголь Ты тоже сутула, немного Без шапки зимой выбегаешь И кажется, будто все знаешь Бываешь, как ежик колючий И кажется, нет тебя лучше Конечно же, нет Это правда Украсят и Гуччи, и Прада, И даже сверкающий Лексус Заменит простые рефлексы. И все же есть что-то важнее. Когда-то ты станешь взрослее И скажешь своей мини-дочке, Смотри, это мамины строчки, Вы с ней ужасно похожи Не только глазами и кожей, Но также любовью и силой. И жизнью, что мне подарила. Еще на прощание два слова. Будь счастлива, дочь, и здорова, и знай, за окном лед растает, ведь мама всегда согревает. На день потеплее пижаму, твоя виртуальная мама.